Более 60 лет Пентагон служил символом силы и защиты свободы. Пятиугольная крепость для защиты американской мечты. Но 11 сентября 2001 года террористы подвергли его испытанию. Они превратили самолет в орудие разрушения. В этот день Соединенные Штаты Америки потерпели страшную утрату. Однако американская крепость оказалась надежной, защитив тысячи своих сотрудников. При помощи компьютерной графики мы подробно проследим, что именно произошло. Катастрофы не случайны. К ним приводят стечение обстоятельств. Мы расследуем подлинный ход событий за секунды до катастрофы. Соединенные Штаты Америки. Арлингтон, Вирджиния. Пентагон. 11 сентября 2001 года. 6.46 утра. Восход. В то время, как многие американцы еще спят, в цитадели американской обороны кипит жизнь. Доброе утро. Сегодня 11 сентября. В студии нахожусь я, Ричард Дэй. Полковник Мэрилин Уиллс уже планирует свой рабочий день. В то утро я позвонила подруге и попросила ее отвезти девочек в школу, потому что нам с мужем нужно было раньше на работу. Я поцеловала их и пожелала хорошего дня. Мэрилин – одна из почти 23 тысяч сотрудников Пентагона. Мужчин и женщин, гражданских служащих, солдат, моряков и летчиков. Пентагон – одно из крупнейших офисных зданий мира. В нем пять этажей, пятиугольная конструкция здания уникальна. Почти 30 километров коридоров соединяют между собой более чем 600 тысяч квадратных метров офисных помещений. Это эквивалент трех Empire State Buildings. Это целый город, все под одной крышей. Оперативный центр высшего класса соблюдает безопасность здания. 7 часов утра. Бобби Хоук, юрист и морской пехотинец, прибывает в Пентагон. За завтраком я встретился с помощником командующего морской пехоты. Мы встречались раньше, на приеме у генерала. День начинается рано, и для персонала авиарейсов на западное побережье в аэропорту вашингтон далс 7.18. восемнадцать террористы проносят ножи и другое оружие через проверочный пункт. На борт рейса American Airlines 77. 8 часов утра. В офисах Пентагона работа идет полным ходом. Мэрилин Уиллс собирается на заседание департаменты ее военная карьера длится уже 20 лет последние два года она прослужила в составе армии в качестве офицера по делам съездов мы с моей соседкой по офису обсуждали что я скажу на заседании во вторник потом я сказала ей увидимся и отправилась в конференц-зал авиадиспетчер в аэропорту далс дает добро на взлет american airlines рейс 77 американ 77. Ваши данные 2.5, 05. Третья полоса. Третья полоса готова к взлету. На борту 53 пассажира, два пилота, 4 стюардессы и пятеро мужчин, планирующих массовое убийство. Среди пассажиров семья из четырех человек, политические комментаторы и три студента с преподавателями, отправляющиеся в учебную поездку под руководством двух служащих Национального географического общества. В самолете достаточно топлива для перелета длиной 4220 километров в Лос-Анджелес. 846 Сейчас вы увидите кадры, которые никого не оставят равнодушным это всемирный торговый центр и у нас есть сообщение о том, что самолет только что врезался в одну из башен всемирного торгового центра. В офисах пентагона повисает мертвая тишина. Все потрясены событиями в нью-йорке. Джон Йейтс, менеджер по безопасности в Пентагоне. Я стоял и наблюдал несколько минут, потом вернулся к столу, позвонил жене. Прежде чем повесить трубку, она сказала, дорогой, сделай мне одолжение, оставайся сегодня весь день в офисе. Я засмеялся и сказал, конечно, я так и сделаю. Я тебя люблю, увидимся вечером. Сейчас еще никто не подозревает, что может произойти. 850. Рейс 77 American Airlines уже полчаса в воздухе. Теперь он находится на высоте 10,5 тысяч метров и пересекает границу между штатами Агаю и Кентукки. Авиадиспетчер в Индианаполисе вызывает пилота по радио. American 77, направляйтесь через Фалмут. Спасибо, вас понял. Это были последние слова пилота. «Американ-77», подтвердите данные. «Американ-77», ответа нет. Диспетчер начинает беспокоиться. Вы что, ребята, не сумели его найти? Его нет на радаре, и он не отвечает по радио. В этот же момент данные о самолете исчезают с экрана диспетчерского радиолокатора. Он не знает, где он теперь. 8.54. Никто не заметил, что American Airlines Рейс-77 изменил курс и направляется назад на восток. На третьем этаже Пентагона Бобби Хоук, Питер Мерфи и еще один коллега-адвокат обсуждают дело. 9.03. Когда второй самолет врезается во Всемирный торговый центр, Бобби Хоук уверен, что это нападение террористов. Теперь все знают, что происходит, и, знаете, теперь нужно делать что-то, нужно действовать. Я имею в виду, ведь Пентагон все-таки главное национальное военное управление, поэтому я тут же велел нашему клерку вызвать охрану и выяснить, в каком состоянии здание. Все смотрят телевизоры, и никто не следит за зданием. Что вообще происходит? Когда младший сержант вернулся, он сообщил, что все в порядке. Я ответил, этого не может быть. В течение секунд уровень защиты здания повышается. Напряжение возрастает по всему Пентагону. Лейтенант Кевин Шеффер смотрит новости по телевизору из своего офиса на первом этаже. Я не мог сконцентрироваться на работе. Я помню, я встал из-за стола и не мог оторвать взгляд от экрана. Мои коллеги спешили звонить своим супругам. Это был такой эмоциональный момент, от которого все они хотели отвлечься. Новый объект национального кризиса все приближается к Пентагону. Пожарный Аллен Уоллес – один из трех сотрудников команды спасателей в Пентагоне. Он занимается проверкой пожарной машины. В полдень прибывает президент Буш. 9.30. Аллена вызывает начальник пожарной охраны. Кэмпбелл сообщил мне, что правительство считает это нападением террористов. В этом нет никакого сомнения. Нечто подобное могло бы произойти в Вашингтоне, но если что-то должно было произойти здесь, у нас, то наша команда должна была бы контролировать ситуацию. Мэрилин Уиллс все еще на совещании в конференц-зале на втором этаже. Она ничего не знает об атаке террористов на близнецов. Я просто посмотрела на часы и сказала, «По-моему, наше совещание затягивается». 9.32. America Airlines сажает все самолеты. Диспетчеры в Вашингтоне «Далс» замечают на своем радиолокаторе мигающую яркую точку. Это был неизвестный самолет, направлявшийся на юго-запад «Далс». Он летел на очень высокой скорости, я увидела только вспышку, и все. На скорости 750 км в час самолет направляется прямо к защищенному воздушному полю вокруг здания Конгресса и Белого дома. Это был обратный отчет. 10 миль назад, 9 миль. И вдруг самолет изменил курс. Самолет описывает почти полный круг 360 градусов. Теперь он направляется к Пентагону. Мы не могли выйти на связь с его экипажем и ждали. Сердце в груди колотилось, как бешеное. 11 сентября 2001 года два самолета врезаются в башни близнецы в Нью-Йорке. 9:32. Еще один самолет исчезает с радаров и направляется прямиком к Пентагону. В 9.37 пожарный Алан Уоллес подъезжает на пожарной машине к западной части Пентагона. Мы как раз обходили машину справа, были примерно в 15 футах от нее, когда я случайно посмотрел наверх и увидел слева самолет. 9.38. Боинг 757 летит со скоростью 850 км в час, до столкновения 1 секунда. Он летит так низко, что сбивает уличные фонари и врезается в западную часть Пентагона. Камера наблюдения зафиксировала момент взрыва. Это единственное фото свидетельства столкновения. Когда самолет пробивает западную стену, Кевин Шефер находится совсем рядом в своем офисе на первом этаже. Я помню огромный огненный шар, пространство взорвалось, и я упал на пол. Я горел. Я знал, что нужно потушить пламя. Но все было так быстро, и я был в таком шоке, что не мог сориентироваться. Джон Йейтс и Мэрилин Уиллс находятся прямо над местом столкновения, на втором этаже. Все, к чему я прикасался, обжигало. Все вокруг было раскаленным, как в печи. У меня промокла спина от включившихся опрыскивателей. Кто-то схватил меня сзади за одежду, и я сказала, держись за меня, не отпускай, ни за что не отпускай. Мы обязательно выберемся отсюда. Мы поползли, не зная, сколько людей осталось за нами. Ничего не было видно. Не было видно даже собственно вытянутые руки. Было очень темно и всюду черный дым. Женщина за мной вцепилась в меня и сказала, что не может больше ползти из-за дыма. Она говорила, каждый раз, когда я вдыхаю, мне обжигает легкие. На мне был мой черный армейский свитер, и когда он промокал, я старалась сосать рукав, чтобы увлажнить рот. У меня было ощущение, что у меня пожар во рту. Я передала ей свитер и сказала, возьми в рот ткань, там вода. Только не глотай, тут же выплевывай. Операторы Центра безопасности здания получают вызовы из офисов, откуда не могут выбраться сотрудники. Они координируют спасателей и остаются на своих местах, в то время как остаток здания эвакуируется. На третьем этаже, в 7,5 метрах над местом столкновения, Бобби Хоуга швыряет на пол. Густой черный дым превращает день в ночь. Боби и четверо сотрудников отчаянно стараются найти выход из офиса. Однако это не все так просто, как казалось поначалу. Было похоже на то, что где-то рядом был проломлен пол, и он не выглядел стабильным. Пожарный Уоллс ищет укрытие. Он получает несколько порезов и ожогов. Огонь подбирается к его машине, но он бесстрашно забирается внутрь, чтобы вызвать подкрепление. 9.40 На дорогах вокруг Пентагона останавливается движение. Команды спасателей должны пробраться к месту катастрофы. Кевин Шефер задыхается от густого черного дыма. Но он продолжает ползти через полыхающие груды обломков и вскоре обнаруживает выход. Сквозь дым я все же видел солнечный свет. Я старался ползти как можно быстрее к свету и увидел дыру в стене. А когда я наконец достиг ее и выбрался наружу, то внезапно почувствовал, что мне есть чем дышать. На втором этаже Мэрилин Уиллс все еще в ловушке. Мы стали пытаться открыть окно, колотить по нему руками и ногами, и, наконец, задвижка поддалась. Женщина, которая ползла за мной, была уже в возрасте, а потому мы сначала спустили ее. Потом мы спустили солдата, который стоял рядом со мной и который сильно пострадал от ожогов. Моя соседка по офису все еще находилась внутри, поскольку я узнала. Ее не было на совещании. Кроме того, я знала еще нескольких людей, кто оставался внутри. Тогда он сказал мне, что теперь моя очередь выбираться. Я ответила, что не могу, что я должна вернуться за другими людьми. Тогда он буквально приказал мне лезть в окно немедленно. Думаю, это было самое сложное из всего, что мне приходилось делать, потому что я знала, что внутри оставались люди. Но я также знала, что не выберусь живой, если вернусь назад. И я полезла в окно. 9:45. Десять пожарных машин пытаются справиться с бушующим пламенем. Спасатели оказывают помощь жертвам, которым удалось вырваться из здания. У полухающей западной стены Аллен Уоллес помогает тем, кто пытается выбраться из окон верхних этажей. Здание в огне, люди, выбирающиеся из него в ужасе, они пострадали, они получили ожоги, они не знают, где они. Огонь вырывается из верхней части окон, из нижней вырываются клубы дыма, а эти люди пытаются выбраться из полыхающего здания. Поскольку огонь не унимается, пожарные не могут добраться до людей на третьем этаже. Черный дым заполняет все коридоры, но Бобби Хоук и его коллеги не теряют надежды выбраться оттуда. Они снова обнаруживают дыру в полу. Теперь она расширилась и продолжает расползаться все дальше. Мы видели, как снизу пробивается огонь. Они в ловушке. Практически никаких шансов выбраться. Кто-то из молодых ребят закричал. Вот там есть выход, там можно выбраться. Мы не задавали лишних вопросов, просто побежали за ними и сделали все возможное, чтобы добраться до двери. 9.55. Через 17 минут после того, как самолет врезался в Пентагон, пожарные слышат хруст и скрежет. Огромные куски здания обрушивались. Он вот-вот обрушится. Нужно срочно эвакуировать людей. 9.57. Через 19 минут после столкновения 23-метровый кусок здания обрушивается. В течение 10 минут пожарные судорожно пытаются очистить территорию, чтобы спасти людей. На удивление, Кевин Шефер, Мэрилин Уиллс, Джон Гейтс и Бобби Хоук успевают выбраться вовремя. Их, а также других выживших, срочно погружают на вертолеты спасателей и машины скорой помощи. 11.30. Огонь теперь так разбушевался, что пожарным потребуется по меньшей мере сутки, чтобы потушить пламя. Впервые в истории Америки террористы напали на главный центр управления обороны самой могучей нации мира. Теперь мы подробно расследуем события того дня и выясним, что же произошло. Прогрессивная компьютерная графика покажет то, что не зафиксировала камера – самое сердце зоны катастрофы. Этот теракт стоил 184 жизней невинных людей. 59 из них пассажиры самолета и его экипаж, а также 125 сотрудников Пентагона. В Пентагоне ежедневно находится более 23 тысяч людей. Когда самолет врезается в здание на скорости 850 км в час, в нем находится 20 тысяч литров топлива. Это взрывная сила сравнимая с 500 килограммами ТНТ. Гораздо большая часть здания должна была быть разрушена. Если исследователи смогут выяснить, почему большая часть Пентагона осталась цела, они смогут более эффективно защищать людей по всему миру. Федеральное бюро расследований занимается этим делом, а Американское общество гражданских инженеров посылает туда команду из шести инженеров-специалистов, чтобы оценить ущерб, нанесенный зданию. Однако следователи не начинают со здания. Для начала они концентрируются на полете и изучают, как именно самолет врезался в Пентагон. Они начинают отслушивать архивные диспетчерские записи. За 78 минут до столкновения рейс 77 получает разрешение на взлет из международного аэропорта Далс. Местный на запад, Американ 77, ваш взлет будет на 0252505. Подтвердите взлет. Эти записи свидетельствуют о том, что первые полчаса American Airlines 77 придерживается курса и связывается с диспетчером. 44 минуты до столкновения. Данные из черного ящика самолета свидетельствуют о повороте на 180 градусов. American Airlines берет курс на Западную Вирджинию. 42 минуты до столкновения. Потеряна связь с самолетом. Индианаполис. Контроль. Второй радар, Хандерсон, Американ 77 Американ-77, Инди-радио, отзовитесь. Что произошло в самолете с того момента, когда пилот потерял связь с диспетчером? У Боба Фрэнсиса, бывшего следователя в области авиакатастроф, сотрудника Национального комитета безопасности перевозок возникла хорошая идея. Очевидно, что еще в 850 все было в порядке. В 856 террористы уже захватили самолет. Справедливо предположить, что в первую очередь они заставили пилота прервать связь с диспетчером. Бортовой ответчик, устройство, которое сообщает данные самолету диспетчеру, его номер, скорость, высоту. С отключенным ответчиком American Airlines 77 превратился в точку на радаре. Они не могли определить, который из самолетов на радаре, American 77, они потеряли самолет. Это означает, что в течение 36 минут American Airlines 77 летел на восток в сторону Вашингтона, не будучи замеченным авиадиспетчерами. Сложность была в том, что они искали самолет на западе, это был его курс. Они предположили, что он продолжал двигаться в том же направлении. Внезапно, за шесть минут до столкновения, вашингтонский авиадиспетчер Даниэла О'Брайен замечает точку, быстро двигающуюся к Белому дому. Точка мгновенно исчезает. Четыре минуты до столкновения. черный ящик подтверждает пикирование. Он снижается на 670 метров, разворачивается на 330 градусов и направляется к Пентагону. Он увеличивает скорость до 850 километров в час. American Airlines 77 врезается в западную часть Пентагона. Эта компьютерная имитация показывает, насколько низко летел самолет. Теперь следователи уделяют внимание углу, под которым самолет врезается в Пентагон. Пятеро террористов угнали самолет линии American Airlines и обрушили его на Пентагон. Сложная компьютерная программа поможет нам увидеть то, что невозможно заснять центр зоны катастрофы. Что именно произошло? В ходе расследования трагедии очень важно выяснить, под каким углом самолет врезался в здание. Само столкновение не было заснято на пленку. Единственное доказательство – запись камеры наблюдения. Это всего лишь секунды на пленке. На скорости 850 км в час самолет попадает между двух кадров. Не хватает именно того кадра столкновения, который помог бы следователям. Ведущий инженер-строитель Аллен Килшеймейр – один из первых прибывших экспертов. Когда я впервые увидел место происшествия, я понятия не имел, как это произошло. Аллен исследует место столкновения. На камне остались отметины. Можно было видеть, как самолет врезался в здание. Левое крыло чуть ниже, правое чуть выше. Самолет врезается в здание под углом, так что правое крыло задевает массивный цемент и стальную основу первого этажа и отламывается. Что же происходит с левым крылом? Следователи делают открытие. В передней части пробитого в стене отверстия они обнаруживают обломки крыла самолета почти на полметра ушедшие в землю. Теперь ясно, как самолет врезался в Пентагон. Самолет под наклоном достигает западной стены, он летит почти вровень с землей, и вдруг за долю секунды до столкновения самолет чуть смещается влево. В момент столкновения левое крыло и мотор задевают землю в тот же момент, как нос самолета врезается в здание. Эта информация чрезвычайно существенна, поскольку угол, под которым самолет врезается в здание, определяет его дальнейший путь внутри. Множество жизней висят на волоске и зависят всего от нескольких сантиметров. Теперь следователи знают, что произошло после столкновения самолета со стеной здания. Для сравнения они используют драматичную запись инсценированной авиакатастрофы. В 1984 году Федеральное авиационное управление проверяло эффективность огнестойкого топлива, обрушив «Боинг-720» в пустыню Мохаве. Они используют данные этого эксперимента для сравнения. Для начала сравнивают скорости. Экспериментальный самолет летел со скоростью 274 км в час, когда он врезался в летное поле. Из записи его черного ящика следователи узнали, что угнанный 757 летел в три раза быстрее, когда врезался в Пентагон — 850 км в час. Затем они сравнили дистанции каждого самолета до столкновения. Экспериментальный Боинг 720 скользил почти 370 метров. Однако условия полета были различны. Он двигался в три раза быстрее по направлению к зданию. Исследователи Пентагона обнаружили последние обломки на расстоянии всего лишь 95 метров в вглубь здания. Теперь они хотят выяснить, каким образом здание получило минимальный ущерб от обрушившегося на него самолета. Они исследуют разрушенный первый этаж. Это новое поколение террора, инженеры-строители должны найти способ, как защитить людей в офисных зданиях от нападений террористов. Самолет обрушился на Пентагон с такой силой, что разрушил несколько бетонных колонн опоры на 20-30 метров в глубину. Однако внутри, на глубине 50 метров, колонны остались целы. Исследователи могут детально восстановить ход событий внутри Пентагона. На самом деле в самом здании самолет передвигался уже по частям. Это момент столкновения. Нос самолета уподобляется пуле, вскрывающей здание. Через сотую долю секунды после столкновения самолет разрушает первые восемь колонн и начинает разваливаться. Две сотые секунды. Он еще и цел, и вдруг разваливается на части. Полсекунды. Черный ящик свидетельствует о том, что внутри здания самолет пронесся еще около 100 метров. Судя по всему, уцелели лишь незначительные части самолета. В тех офисах, где мы работали, находилось 24 человека. Они погибли. Трое в моем кабинете, мой начальник и двое коллег, и еще 21 человек из моих друзей. Самолет несется через офисы первого этажа прямо под Джоном Ятсом и его коллегами. Однако почти две трети жертв погибнут от огня и ядовитого дыма. Инженер по пожарной безопасности Том Стэнтон оценивает сопротивляемость здания. Эта мощная волна разрушала все в здании на своем пути, превращала в обломки и сжигала, обрушивала стены и потолки. Она превращала все на своем пути в хаос. Это мощное пламя постоянно требовало топлива и пищи. На момент столкновения на борту самолета было 20 тысяч тонн топлива. Часть топлива превратилась в огромный огненный шар снаружи. Однако остальное топливо попадает в здание вместе с самолетом на скоростью 240 метров в секунду. Оно обрушивается на груды обломков. Джон Йейтс на втором этаже. Я все еще был в очках. И когда я их снял, то решил, что они в крови. Но теперь я понял, что это было топливо. Стэн Еймс, ученый и следующий огонь. Давайте представим себе, что произошло внутри здания, когда внезапно оно наполнилось мгновенно воспламеняющимся топливом. Все вокруг превращалось в пламя. Свежий воздух сменился смертельным жаром. Этот вид топлива используется в бомбах, которые должны уничтожать кислород в атмосфере и послужить причиной гибели людей. Служащие Пентагона, выжившие в момент столкновения, находились в смертельной опасности. Когда я пыталась сглатывать слюну, мои легкие как будто наполнялись огнем, я практически ничего не видела из-за густого дыма. Условия смертельно опасны. По всему пути самолета все вокруг воспламеняется. Несмотря на то, что здание было в огне, некоторые люди, Джо Йейтс, к примеру, выжили. Но как? Всего за год до 11 сентября. Огнезащитные системы Пентагона были обновлены. Инженеры установили качественные опрыскиватели, которые могли справиться с сильным пламенем. Если бы не это счастливое совпадение, таких опрыскивателей не было бы именно в пострадавшей части здания. Джон Йейтс на втором этаже получил 35% ожогов по всему телу, но если бы не установлены опрыскиватели, он бы не выжил. Что касается опрыскивателей, то эти устройства незаменимы при пожаре, поскольку они срабатывают автоматически и выполняют очень-очень важную задачу. На первом этаже все было по-другому. Как выяснилось, на пути самолета погиб лишь один человек, тогда как следователи полагали, что не уцелеет никто. Как это было возможно? Пожар вспыхивает в западной части Пентагона после того, как террористы обрушивают на него самолет. Мы находились в сердце Пентагона, когда вдруг все вокруг меня взорвалось. Доктор Джорджин Гладс, старший инженер по программе восстановления Пентагона. Стоило лишь посмотреть на все эти полыхающие обломки, казалось, не выжил никто. Следователи пытаются выяснить, каким образом люди уцелели. Они детально исследуют происшедшее и берут интервью у уцелевших. Через шесть недель после трагедии доктор Гладц опросила 30 выживших. Затем она узнает, что в Вашингтонской больнице оправляется от ожогов еще один человек, его имя Кевин Шефер. В интервью с Кевином выясняется кое-что интересное. Стол Кевина находился прямо на пути самолета. Я помню только огромный огненный шар. Все вокруг взрывается и меня швыряет на пол. Когда самолет, движущийся со скоростью 240 метров в секунду, врезается в здание, во все стороны разлетаются горящие обломки. Каким образом выжил Кевин? Я начал ползти в сторону, карабкаться через горящие обломки. Кругом все было в огне. Когда самолет врезается в здание, вокруг него образуется вихрь воспламеняющихся обломков. Это выглядит так, как будто одновременно происходит множество мелких взрывов. Эти съемки показывают, что происходит во время взрыва. Первая его стадия ⁇ это мощная взрывная волна. При взрыве освобождается столько энергии, что она заставляет частицы воздуха образовать мощную взрывную волну. Она передвигается быстрее звука, разрушая все на своем пути. При помощи сложных компьютерных программ мы смогли восстановить ход событий внутри здания после того, как самолет врезался в Пентагон. Когда самолет нёсся сквозь здание, все вокруг взрывалось, создавая взрывные волны, которые следовали за самолетом и разрушали все вокруг, образовывали вихрь из всего, что попадалось на их пути. Срикошетевшие волны каким-то чудом минуют Кевина. Если бы он стоял на сантиметр в стороне, его бы непременно смело взрывной волной. Если бы я потерял сознание, я бы не выбрался оттуда живым. В этом я абсолютно уверен. Мощные взрывные волны, которые минуют Кевина, пробивают огромную дыру в стене. Это помогает Кевину спастись. Кевину пришлось проползти еще 28 метров. Он получил 42% ожогов, и в больнице у него дважды останавливалось сердце. Взрывные волны миновали Кевина только благодаря уникальному дизайну Пентагона. Пентагон состоит из пяти колец. Коридор, отделяющий кольцо Б от кольца С, называется коридором АЭ. Взрывная волна на первом этаже разрушает офисы в трех кольцах. Взрывная сила от взрыва должна была во что-то вылиться. Попав в коридор АЭ, у нее появилась такая возможность. В конце концов, было разрушено всего-навсего 600 тысяч квадратных футов офисной площади. Если бы между кольцами не было прохода, взрывная волна продолжала бы двигаться через здание, разрушая все на своем пути и убивая людей, захватив гораздо больше офисов. Однако ситуацию спасли еще некоторые качества здания. Для того, чтобы обнаружить их, вернемся к моменту взрыва. Мэрилин Уиллз и люди, которые были с ней, ползли через второй этаж, находясь прямо над местом взрыва. Бетонные колонны полностью разрушены. Удивительно то, каким образом второй этаж продерживается целых 19 минут, прежде чем обрушиться. За это время Мэрилин и ее коллеги успевают спастись. Теперь все расследование концентрируется на том, почему здание устояло после столкновения с самолетом, двигавшимся со скоростью 850 км в час. На карте здания они видят, что 30 колонн первого этажа были разрушены, еще 20 серьезно повреждены. Инженеры поражены. Как могло устоять здание, потеряв большую часть опоры? Они возвращаются в 1941 год. Строительство Пентагона началось 11 сентября. Это произошло ровно за 60 лет до атаки террористов. В то время чиновники военного министерства были уверены, что массивный оперативный центр после Второй мировой войны не понадобится. Здание должно было служить для хранения документов. Чтобы обеспечить дополнительную опору здания, были встроены специальные колонны и металлические элементы. После событий 11 сентября инженер Аллен Килшеймейр встроил в основании Пентагона точную копию опорной системы образца 1941 года. Если уничтожена одна колонна, должно обрушиться все остальное, потому что исчезла опора. Поэтому я решил обеспечить дополнительную опору и добавить металлических частей в ней. Только благодаря этой дополнительной опоре я могу быть уверен, что конструкция выдержит. Килшеймер осмотрел колонны. Каждая была укреплена металлическими элементами снизу до верху. Каким образом укрепленные колонны не наклоняются и не превращают помещение в клетку? Когда разрушительная волна пронеслась по Пентагону, она разрушила 50 колонн по всей конструкции. Оставшиеся колонны устояли только благодаря усовершенствованной конструкции. В современной конструкции этого бы не произошло. Здесь здание устояло, несмотря на серьезные повреждения конструкции. Современное здание обрушилось бы, даже если бы пострадала одна колонна. Следователи обнаружили еще одну особенность постройки 1941 года, которая спасла жизни. Через три минуты после взрыва Бобби Хоук и его коллеги на третьем этаже добираются до дыры в полу. Потом я перешагнул через распорку конструкции, разделявшую наши офисы. И только в этот момент я понял, что здание вот-вот обрушится. Конструкция была разрушена, пол был разломлен пополам. Причина? Конструкторы Пентагона добавили в структуру здания специальные распорки. Эти элементы способствовали тому, что здание свободно сжималось и расширялось в зависимости от времени года. Они обеспечивали дополнительное пространство для этих изменений температуры. Благодаря специальным распоркам здание вело себя, как много отдельных конструкций. И таким образом защитные распорки 11 сентября спасли множество жизней, поскольку обрушилась лишь западная часть Пентагона – тогда как по замыслу он должен был быть разрушен целиком. 19 минут после взрыва. Пентагон выглядит так, словно его разрезали ножом по линии опор. Если бы не усовершенствована опора, эта часть здания была бы скреплена с остальными так, что если обрушивалась одна, обрушивались бы и все остальные. Гораздо большая часть здания была бы разрушена. Благодаря опоре люди успели спастись. Когда переживаешь подобный ужас, начинаешь понимать, что они могли бы выбрать любое здание, не обязательно Пентагон. Боже, упаси нас от такого выбора. Но в данном случае это не играло роли. 11 сентября Пентагон героически выстоял в жестоком испытании, однако следователи обнаружили еще одну причину, почему здание осталось цело — окна. Следователи раскрывают секрет, почему Пентагон устоял во время атаки 11 сентября и почему уцелело столько людей. Следователи обнаружили еще одну причину, почему здание осталось цело — окна. Если бы кто-то пришел ко мне в 2000 году и предложил установить взрывоустойчивые окна в офисе, я бы сказал, убирайтесь отсюда. На что мне взрывоустойчивые окна? Но теперь я понимаю, что они бы пригодились. В 1995 году 168 жителей Оклахомы погибли во время бомбежки. Этот и другие теракты преподали конструкторам зданий жизненные уроки. Инженеры усовершенствовали все, включая окна. Люди смогли спастись только благодаря этим окнам, особенно на верхних этажах. Эти окна всего в метрах от взрыва остались целы. Если бы не они, Боби и сотни других сотрудников Пентагона погибли бы. К 11 сентября в Пентагоне были установлены некоторые спасательные устройства. Когда в то утро террористы осматривают здание, их внимание привлекает как раз обновленная его часть. Система обновления Пентагона спасла жизни так, как никто этого не ожидал. Когда 11 сентября самолет врезается в здание и проламывает офис за офисом, он достигает второго корпуса – Обычно здесь работает около 5000 человек, однако сейчас во втором корпусе идет реконструкция. Три месяца назад 5000 сотрудников, которые работали в этом корпусе, были переведены в другие кабинеты. Если это произошло в любой другой части здания, погибло бы гораздо больше людей. Катастрофа приобрела бы масштаб трагедии в Нью-Йорке. И, наконец, следователи подводят итоги. 8.20 утра самолет American Airlines вылетает из аэропорта вашингтон доллс с 53 пассажирами и 6 членами команды на борту. 8.56. Террористы отключают бортответчик, и диспетчер теряет рейс 77. 9.38. Боинг 757 врезается в первый этаж Пентагона. В течение миллисекунд самолет разлетается на части. Топливо взрывается по всему зданию. Результат этого короткого полета — унесенные жизни и огромные разрушения. 9.39. Устойчивая конструкция 1941 года при помощи растяжек и специальных окон помогает Пентагону устоять, позволив спастись многим его сотрудникам. 9.57. 9.57. Обрушивается лишь одна пятая поврежденная зоны. Погибли все пассажиры и персонал самолета, а также 125 сотрудников Пентагона. Героизм самих сотрудников Пентагона спас множество жизней. Любой военный, рядовой солдат, летчик или моряк. Все они никогда не позволят себе бросить товарища в беде. В тот момент, как за меня уцепилась женщина, я перестала думать о спасении Мэрилин Уиллс. Это незабываемое переживание. Я стала думать, как спасти людей, которые доверились мне. В Пентагоне был установлен мемориал со списком жертв катастрофы. Весь военный персонал был награжден престижным пурпурным сердцем. Катастрофа 11 сентября изменила наше мышление, нашу работу, наше путешествие, наше строительство. Уже через год после трагедии пострадавшая часть Пентагона была отстроена заново. Это была большая честь для меня и моих коллег работать над восстановлением здания. Это здание – символ силы Америки, и мы исцелили это здание. Новая стена восстановила вид пятиугольной крепости. Пентагон не только защищает Соединенные Штаты в минуты опасности, но, как выяснилось, и само здание способно защитить своих сотрудников. Но на фасаде остался один шрам. Этот блок все еще сохранил следы пожара. Он снабжен простой надписью. Это темное, отметина на светлой стене. Она будет всегда напоминать нам о событиях этого ужасного дня.